В этом видео мы соберем лестницу ls 91 м Рекомендации по сборке. Сборку должны производить не менее двух человек. Для сборки вам понадобится молоток, ключ гаечный на 17 и 19. Отвертка шуруповерт в комплект поставки не входит. Первым делом надо взять столбы 3.1, 2 и 3.3. Закрутить в них болты сантехнические по паспорту номер 11. Затем берем тетиву 2 и 1 и к ней прикрепим столб 3 и 1 с помощью гаек. Далее, как показано на видео, столб 3 и 2 соединяем также к тетиве 2 и 1. Начинаем собирать несущий столб, используя основание номер 6, втулку под номером 7 и 1, 7 и 2 и штангу под номером 10. Основание 6 скручиваем между собой саморезами «Сотка». Под номером 9 и 2. Закрепляем к нему штангу номер 10 двумя гайками шайбами под номером 12 ,2 и 13 2 13.2. Надеваем втулку 7,1 на штангу. Все, теперь можем начинать монтировать ступеньки 1 и 1 к тетиве 2 и 1. А также прикручиваем ступеньки 1 и 1 к основанию центральному под номером 6 саморезами 80, номер по паспорту 9. 1. затем все как показано на видео монтируем втулки 7 и 2 и ступени 1 и 2 далее втулка 7 и 2 и ступень 1 и 3 затем втулка 7 и 2 и ступень 1 и 4 продолжаем сборку втулками 7 и и ступенью 1 и 5 и после того как мы надели крайную ступеньку 1 и 5 прикручиваем их к тетиве саморезами 80 под номером 9 и 1 После этого берем тетиву 2,2 ,2 и прикручиваем к столбу гайками 3,2. И продолжаем монтаж ступеней 1,6, 1,7, 1,8. И втулки 7,2, как показано на видео. Монтируем столб 3.3, притягивая его гайкой и шайбой к штанге под номером 11. Далее к столбу 3.3 3, притягиваем болтами тетиву 2.3 и продолжаем набирать ступени под номером 1.9, 1.10 и 1.11, как показано на видео. Монтируем балясины под номером 5 и поручень под номером 4 и 1. Все, монтаж нашей лесенки LS91 закончим. Можем ее закреплять к нашему перекрытию и полу. Не забываем монтировать заглушки под номером 1,5 D12 и 1,2 D50 в отверстия под их место. Во избежание трения между деревянными деталями лестниц и возникновения скрипа при сборке необходимо промазывать места их соприкосновения тонким слоем силиконового герметика. И также, не забывайте, на видео вы этого не увидели, перед сборкой необходимо покрыть лестницу маслами с твердыми восками и лаками для защиты дерева от воздействия внешних факторов и сохранности внешнего вида дерева. Окончательную затяжку резьбовых соединений саморезов производить после полной сборки лестницы. Благодарим вас за комментарии, которые вы оставляете под видео, за хорошие, за негативные, в любом случае мы стараемся быть лучше. Не забываем все-таки ставить лайки, подписываться на наш канал, далее только интересно и веселее. Всем всего доброго, до свидания.